Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мер Мелкон, меня зовут Никита, и это... А, Ремоторинг... А, или ремотор... Что-то такое. А Перевоспитание, значит, а, игра нифига не сохранилась, пришлось, короче, пробежаться немножко, чуть-чуть. Пять -чуть. ми минут я где-то на это потратил. А, значит, вспоминаем, вспоминаем, что делать. Вспоминаем, что, как, куда, зачем и почему, и за что. Кстати, сейчас, пока я это говорю, я в... а как остался. <смех> <Чё> делаешь <смех> как ага, ага, всё, так это значит я думаю моя превьюшечка но нет короче слишком она большая для превьюшечки была так а вспоминаем вспоминаем что делать что ходит бубни дед короче ладно пофиг нет не страшный дед принципе не опасный что-то можно в вазу кинуть получается а как а Слад можно бросить, можно установить, можно. Как в деда можно бросить. <с, <с,> так, тут что-то можно сделать. А, берем вот эту штуку. Это у нас от первого этажа, мы туда ходили. А, значит, там все понятно. Сюда, туда мы сходим, там мы разберемся. Так, он появился у меня, да? Ага, все, окей. Так, теперь, а, когда я жму стелс и жму так, она подсматривает. Вот в этих зеркалах сохраняться можно, да? Mm, это что? Это что? А, это кухонный лифт, окей. Понятно. Значит, а как? А как? А -а -а, Удерживаю тело 2 чтобы восстановить здоровье. Не удерживать. Она автоматически сохраняется. А! Ну все, окей, я же не видел его. Ладно, окей, тогда знаем, что здесь сохранялка есть. Отлично. Была бы где-нибудь еще дальше. Значит, вспоминаем. А, вот что я говорил. Пока говорил, вспоминал то, что м -м, там была записка, которую я хотел прочитать. Я забыл. Ну, может, ты прочитал. А может нет. Я прочитаю в следующей серии. А может сейчас будем прочитать где быть на картах там быстрее двигаться вверх. Иди сюда, он идет сюда, он идет сюда, он идет сюда. Слушай, иди сюда, привет. Мне говорит, нужно убираться отсюда. Ну, я же услышал. Побежу Внизу -да -да, -да -да. есть вот куда этот ключ использовать, там падает люстра. ей повороте так я же так я же нечаянно дед ну перестань я могу в него я в тебя я в тебя ще кину блин а я не могу мне же в руку надо взять это у меня сейчас там будильник да, какой-то Тут закрыто. Окей, понял. Опа. Не хватает энергии, как? А как его исполнять? Так он меня сейчас загонит, закулит меня. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. тихо сейчас, убежим. Ща убежим в тот же самый шкаф. Он не знает где, он не знает где. Я. Он не успеет, он тупо не успеет. Он тупо не успеет. Хапец, успел. Вот подлюка. У него что? Чу... Сейчас голова искажается и бегает. Блядь, да? козявленый! Оспе, оспе, оспе, оспе, оспе, оспе. Да почему? Меня завалили. А где моя заточка? Я же защититься хотел, у меня заточка была. Блин, да это тупо. Дед просто меня поймал. Я не пойму, как работает вот это. Мне не хватает энергии. То есть я делаю воротик, и все, у нее энергия кончается. Нужно какое-то время... А, ну короче, давай вот попробуем, может быть, денег установить, чтобы его наверх выгнать. Сами вниз пойдем. Ну вот так можно сделать. А у меня других вариантов нет. Он слишком быстро бегает. Слишком быстрый дед, слишком активный. Так, тут кухонные лифты Так, у меня же был нож. Куда он делся? Я ж подбирал нож Ну окей, ладно, теперь у меня есть ничего дед посмотрим с побегать идем лази короче М -м. Ну, хотя это его дом в принципе чего хочет бегать с гуи его права а если блин но ну его нету пока я пытаюсь слушать Лучше его наверх заманим. Я все Пока он сюда пойдет. Это что? Это чё? Обучение. Улучшение позволяет усилить особенности одного из взятых вами средств. Можно применить лишь одно улучшение за раз. Существует два вида улучшения. Урон, увеличивающее время оглушения врага, совместимые с бочками с кислотой позволяющие использовать средства самозащите дважды совместимы с катушкой ага и ч и ч их и, и как улучшение ну и ч я улучшился прикол так и ч как теперь это использовать тихо тихо тихо рядом сейчас сейчас на ловушку задею так спи он говорит, я просто хочу спать Но прикол в том что он не знает что я здесь а, все с пошел <голоса -то> здесь <засранника> он не успеет повернуться резко нормально, можно было просто дождаться так, я надеюсь сейчас можно встать а она все равно медленно ходит даже когда встала тихо -тихо. А мне кажется он не слышит когда я даже это так делал потому что вроде она достаточно тихо бегает хоть и на каблуках так. а, так, так, так сейчас, сейчас, сейчас вот это бери Отлично. Есть контакт. Сейчас мы, короче, сначала лутаем кухню. Закрой за собой две, пожалуйста. Что, шумно горит? Словно немножко шумно. Хрена? Он услышал, что ли? Ладно, посиди. Да я знаю, Ой. Надо смотрим проход. Потом уйдет. Потом уйдет, надо естественно. Чего ты не можешь? Мы только залезли сюда. Ну и чё, где он? Да не дыши так громко. Не дыши. Ты тоже не дыши. Ладно, пофиг. Вон зеркало, кстати. О, зеркало. Окей. Окей, мы сейчас тихонько просто здесь сохранимся. Если вдруг что-то случится, мы просто потом возьмем и здесь очутимся. Красно, мне тогда не придется проходить вот а, к деду через все эти окопы. Тоже закрыто? Да, И тут закрыто, да. Позапирал все двери вообще. Худи что-то жалуется, я хочу спать. Я услышу. Я его прям хорошо слышу, что-то. Будто вот за стенкой ходит. Может он сверху ходит? Вроде ушел. Окей. Так нам сейчас надо на кухню прощемать. Он на часах что-то светилось, кстати. А, смотри, вот еще какой-то квест. А, отделение для аккумулятора заперто. Его нужно открыть с помощью чего? дадите ключ от маятника часов. Ага, окей. Задание уже целую кучу так Так, мы не берем. взял, окей. Ну, у меня же было. Ага, она просто заменилась, окей. Сейчас лутаем кухню. Предлагаю лутать кухню, потом идем, сохраняемся. <с> И после этого заходим в комнату, где люстра падает. Сюда он должен зайти только если вот под по одному входу. Так, это топор. А сюда нужна ручка, окей. Ручка же? Ну да. Ручки нет. Я вот видал буквально а, пару дней назад мне попадались фотки короче вот таких этих у них прям посередине такую ручку знаешь инкрустированная я прям это какой видал такие в жизни поэтому как бы логично что туда нужна ручка но а почему ее нельзя без ручки открыть а реально почему не знаю. тебе силенок не хватит там, там рычаг там вот так тут мухи летают в ладно. В этих скорее всего спрятаны просто тупо, да, всякие ножи, ложки, вилки там. Подбегаешь к деду, говоришь ему, как бы. Вилка в глаз. Или халат свой дальше. Так, ага, тут мухи, все. Ну, конечно, жену как бы как бы довел. Она на кухне уже не спускает. А, подожди, вот на кухне такой прям срач, ну прям, реально срач. А это как у Глория, она же ходит тут, как бы, понимает, что тут как бы срач, почему она не убирается? И она, типа, ну, понимает, что, типа, мистер опачки, Вантус О, а я знаю, куда это А я знаю А Это мне не нравится, почему я знаю Короче, если это Вантус, то получается нам нужно будет на вверх опять подняться Там ванна была засорена Соответственно, Вантус надо будет как-то Применить туда, что-то достанем. На каникулах в Риме лето 1964 года. Окей, принято. В Рима они ездили. Молодцы. Молодцы. Так, это что это отвлечение? Это что это отвлечение? Это пусто. Ну, ладно, пусто, так, пусто. Так. Я вот не знаю, делать срез или нет. А если он придет, мне же надо будет текать куда-то. А если он отсюда придет? А это что? Так это тоже отвлечение, окей. Ладно. Накройник мне будет куда щемать Скорее всего, скорее всего. Сохраниться в зеркале нельзя, пока он за тобой гонится. Но это логично. Чё я все золото получается? Ну, все получилось. Опа На стульчик встань А на стульчик же надо было встать и что теперь делать? А -а -а, на стульчик вставай быстрее быстрее быстрее быстрее прошу тебя умоляю молю. ручка ручка ручка от этого ага все нам здесь делать нефиг надо валить откуда он придет только теперь? откуда он теперь придет? Я же зависл все. А? Терпелив. Держи дверь, как держать? Бляха, как держать, дверь. Я пытался держать дверь. Что тебе дед, да? Ладно. Окей, у нас есть ручка. Мне надо, знаешь, что сделать? Мне нужно как-то убежать от него так. да пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, успею, успею, успею, успею. Так, тут надо что-то вводить, придерживаться. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо. Да я знаю, не смешно. <laughs> я прямо увидел сер. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот эта фигня появилась в прошлый раз. Да не-не-не, ты не знаешь, да я не рассказываю. Ну я, получается, don't... наверх набрался. Окей, okay, так, у нас есть... Mm. У нас есть ручка. Ручка нужна обратно на кухню. Если это реально от него. Ну, похоже, что к нужен в, в ванну. Сейчас мы идем к зеркалу возле комнаты. Сохраняемся там и идем использовать фантус. Окей. Хорошо, что я успел сюда ущемать. Блин. Вообще прям портанул. Ты где Ушел. Окей. Тут прям слушать надо, капец. Капец. Yes. Колозадый да ходит, блин, по квартире своей. Мне надо дождаться, пока он уйдет вниз. Mm. Ну, давай рассказывай, что как дела. Блин, мы сегодня так это опять немного сделали. Но чуть больше, чем в прошлый раз. У нас есть ручка, у нас есть вантус. А потом еще нужно как-то в ту комнату попасть, где у нас. А, там просто люстра падает. А она просто так, что ли, падает? Или, типа. Блин, ну что-то долго. Он же назад не приходил. Ну прям не слышно. Я просто боюсь, буду... сейчас я пойду, и он мне точно запалит. Здесь у меня тупик. Мне отсюда прям некуда Идёт, идёт, идёт, окей Вот он вот сейчас выйдет Ну Давай туй уже песни напевай Ну он резко ворвался, я думал у меня зависло, а там видимо просто камера за эту стенку улетела ещё так понял, что. Я просто не помню, как дверь держать. Реально, я пытался держать дверь. Настройки а, управления, держать дверь, где? А, держать дверь. Фаварик, вернуться, инвентарь. А, дневник, Приц... Дневник. Чего? А, Прицелиться, удерживать дверь. Аутва, так я Или типа не канает. Он слишком близко. Бляха, дневник. -мо. Ага. Так, типа, это вот первая глава, да, прибытия, исчезновение, вторая глава. Это, типа, вот, после заката труп накрывать. Ага, обучение. Окей. Окей, значит, мне попытаться выбраться из родника, расследовать исчезновение селесты, найти ключ от а, маяки двух часов. Окей, понятно. Попытаться. Ну, вряд ли там будет открыто. Так ты уходи уже, или чё, блин? Блин, ладно. тихо а как он мимо пошел? он все протыкал то есть когда бегаешь все-таки он слышит чуть-чуть он где-то далеко сейчас вообще мне вот сейчас сюда надо там зеркало и вообще все чеки-буки будут если он меня не успеет запалить за это время это вообще будет прекрасно Но его не слышно практически то есть когда он начинает вот свои песенки горланить вот, и, и болтать что-то там про себя мямли так окей В зеркало прорвались отлично значит сохранение есть значит есть сохранение еще отлично значит уже не придет все сначала так ухо на нафига нафига нафига мы сейчас на него нажмем посмотрим что у нас здесь небольшой грузоподъемник соединенный с нижним этажом окей внизу что-то надо включить так подожди а где-то здесь вход а вот он. Угу. А, нос чесается. Нос чесается. так не сюда Заходи нормально все не беди не беди не... у нас тут шкаф есть да заходи все нормально я надеюсь сейчас мы вантусом будем это в ты вижу, застряла, закупорив его, похоже на ключ. От, от чего? Чего? От часов нужно найти что-нибудь, чтобы прочистить. Так, отлично, значит, ключ от часов мы нашли. Значит, ключ от часов мы нашли. Сейчас надо обратно спускаться к часам. ха капец. В смысле, ключ уплыл? Ключ уплыл. Найдите предмет, упавший в, в дренаж. Ну, он куда-то вниз ушел. Может, на нижний этаж? А куда там на нижний этаж? А ты нафига со своей сумочкой лазер? А, ну, она там всякие, наверное, хранит. Но просто она с сумочкой такая. <laughs> Блин. Она, вот сумку вот так носить вообще неудобно. Хотя бы через плечо бы ее накинула. Потому что так а, она в любой момент у нее с плеча может слететь и, пош... и зашуметь. А это палево, а это все капец, это смерть. Дед с серопом нас догонит, дед с серопом нам тащит. Так, теперь у меня есть ручка от камина. Ой, камина. Ну, блин, печки, От печки. А, Куда-то вниз уплыл ключ, значит, надо вниз спуститься. На ниж... Надо в подвал, да, короче, прощемать сейчас. Окей. Okay. Чтобы взять ключ, просто я, когда вернусь к печке, я там же и ключ использую. Я просто слушаю. <laughs> я пытаюсь слушаться. У меня странно. Звук по-разному в ушах звучит. То есть только в этой игре. Может в этой игре специально так сделали? Типа 3D-звук типа ты знаешь где дед лазит где-то на первом этаже тут его нет Сейчас подожди а как где-то внизу я шнур подобрал можно дверь перевязать что ли Ждем, деда. Или выманить его сюда. Просто смотри, у меня шнур, короче, за место будильника. Можно установить. Реально можно перевязать дверь. Может его запереть где-то. Он будет дверь выбивать. Кстати, ну прикольная штука, но, блин. Это, мне кажется, реализовывать вообще как-то не очень удобно. Так, если что, у меня есть нож. Зеркало у нас есть на первом этаже. В коридоре, где мы открыли дверь. Он идет ближе, уже становится. И зеркало у нас есть наверху. На верхнем этаже. Откуда-то вышел? Он в каком-то помещении лазил? Или он куда-то зашел, наоборот? Идет, идет, слышу. Остановился. Да капец, как понять, где он? Опять где-то лазит, что-то ходит, дверями хлопает. Но ты же его слышишь. Я тоже его слышу. Ага. <звы> Я надеюсь просто, что он не на первом этаже, иначе это фиаско. Классно, я, кстати, в... <связать> сквозь него прорвался. Когда он двери открыл. Я такой там сидел, внезапно есть такой. Где-то лазит. Так, ладно, мне вниз надо попасть. Окей, все. Прорвались. Тут бы еще зеркало было бы вообще замечательно. А может оно тут и есть? Фух, так. Просто дверь, как будто прям в упоре где-то от меня открылась. Слушай. Сюда идешь, что ли? лазишь дед <смех> что лазить где-то скрипит так ощущение за стенка реально так это включить радио окей так окей сюда мы сюда прошлый раз заходили тут что-то с лестницей надо было сделать так это все вот он ключ А, и чё? Решётку, короче, я не смогу поднять, да? А Слишком а тяжело. Каша мало ела. Мало каши ела. А а чак... а да а ты не шуми-то так. И чё делать? А -а -а, так это сложно! надо искать а у меня шнур есть пойдешь ну типа надо как я понимаю сюда привязать что-то пойдет нет управление отсюда не работает управление только сверху окей а, тут у нас что тут у нас нужно какие-то батарейки а тут есть дверь а тут нет двери я понял так короче Получается, мне нужно найти то, чем можно привязать. Есть. Это мы берем. Так, улучшение силы, это что у нас? А, вы улучшили средство обороны. А я могу только один, да? Использовать. Это грустно. Так и Что? А подожди, а мне куда тогда сейчас? На кухню? А мне больше некуда Окей, ок. но это очень долго делается все. Его сюда заманить блин нафига мне снур мне шнур не нужен дожди а как мне два шнура блин мне не нужны два шнура вот это хоть кинуть в него можно где-то даже а как ее взять то да блин не то все, все кнопки перепутал вот возьми его можно где-то просто кинуть, мне кажется, и все. Дед получит полбу. И скажет, такой, слышь ты что? За что ты так с мной бесправедливо? Так, ну дед в этот коридор тоже ходит. Это сто процентов. Не пти нормально сейчас пораёмся мы уже почти на кухне да прям муха блин я взял шнур и случайно да ничем другое вместо шнура в тут прямом можно кинуть конечно так все а мне больше некуда получается. Я больше не знаю куда. Если здесь сейчас не будет никого шнура, то это все. У меня больше даже ключевых предметов и и, да и нет. Опять куда-то идти искать, что-то нифига себе. Ага. Ты черт... Ты... Мотыльки. Да не мотыльки, это моль полноценно. Ты че он это услышит сейчас? Для пленка. Отыскать и посмотреть запись сеанса. Ага. Вообще хз. Ага. Весь вжался. Ага, uh -huh. это моя. Я вспомнил. <с> я тут <с> шухарен. Так, тут нету, окей. Тут люстра падает. и никак отсюда не вырваться, да? А может, я бы пошел как-нибудь... Сохранился бы я как-то много сделал. Так, ну сюда я пока не могу. Мне нужен ключ. Это, получается, мне нужно будет привязать... Мы видели подъемник, он находится на этаже возле комнаты его жены. Это получается мне нужно установить... Мне нужно прорваться вниз, установить какой-то шнур или бечевку. И после этого мне нужно будет подняться наверх, включить лифт. А потом... Получается, когда я решетку уже подымет, она уже останется внизу. Ключ там внизу находится. Мне потом надо будет опять спуститься вниз и <laughs> ключ. Вот он прям как будто где-то здесь. А мы сюда ныряем. Вот он как будто за стенкой ходит прям. Вот он у меня вот сейчас в этом ухе. То есть по идее он где-то здесь сейчас. И вот он нету. И вот вообще непонятно я люблю, я люблю. Он мне прям вот в это ухо говорит Не знаю, я же себя зеркально не буду отражать Нет, не буду, нормально То есть видимо у меня так снимается, и оно вот так вот. А то все логично, нормально Ну по крайней мере я сохранился, по крайней мере не так страшно, если нас поймают Мы хотя бы прогресс хоть какой-то сохранили Вот где он может сверху ходить? Он как будто сверху, блин, ходит, реально. Потому что, блин, других вариантов у меня нету, потому что как бы больше некуда ходить. Так, здесь я плохо изучил в прошлый раз, потому что люстра упала, и я что-то как-то взданул отсюда. А потом он нас нашел и дал у нас это. Давай нас по дому гонять. Метлой. Ну, закрыто, конечно. Вот что сейчас это не падает, люстра? По сути, получается, вот эта записка, она... Как называется в играх, когда... Слово вылетело из башки. Когда ты делаешь что-то, и оно. Скрипты, е по скрипту падает. А, известный профессор, подозреваемый в похищении и поджоге, кончает жизнь самоубийством. Не, перенося и не, перенеси... не перенеся обвинений, Альберт Элиас Виман повесился. Но и Вимон, мы прочитали про Вимона. Он был оправдан из-за недостатка доказательств, после чего общество получил, а, ополчилось против него. Причины на то были весьма а, существенные. Сокрытие преступлений мести. Это вот этот Виман а, обещал там типа расправиться с дочерьми Фелтона или нет? Или да? Я ничего не путаю. 14 ноября 1971 года, сегодня через месяц после исчезновения 13-летней Селесты, справа приемной дочери мистера и миссис Фелтон, труп профессора Вимена сверху был найден у него дома. Предполагается, что Вимен повесился. Несмотря на отсутствие каких-либо реальных доказательств, его подозревали а, в исчезновении юной Селесты, в то время как все указывало на то, что девочку именно похитили. Его также обвинили в поджоге монастыря Криста Моренте, а, произошедшем 6 дней назад, в результате которого погибло над живущих там монахинь. А, среди них была и дочь Ашмана. А, ну вот Эшманы тоже были. Да-да-да. А Виман несколько раз пытался запугать своих бывших партнеров по бизнесу, Фелтонов и бывших работников штаб-квартиры Ашманов, которые обвинили его в использовании компании с целью распространения опасных паразитов для проведения экспериментов с, неподо... с неодобренными лекарствами. Нек... А, несмотря на то, что при жизни Вимен отрицал все оставленные. Все остальные обвинения он никогда не заявлял о своей непричастности к заражению в россо -Галла. Он, напротив, говорил следующее. Распространение этой моли и моли, ее биологической системы, весьма вероятно, является тем кусочком падла, которого не хватает в современной медицине. Предполагается, что Виман, Виман также утверждал, что действовал от лица Ричарда Фелтона, который пытался э, излечить свою болезнь, принимал первый э, прототип феноксила на протяжении долгих лет до его запрета так как тот помогал ему во время сеансов гипноза. Несмотря на то, что Фолтон получил заболевание совсем при других обстоятельствах, монахини, которые перед пожаром прошли множественный анализ сообщили о похожих симптомах, также у них наблюдалось значительное повышение уровня инсулина и аллергия на кортизон, которая могла привести к внезапному кератиту, нитчатному кератину. Ох уж эти медицинские термины. ну ко мне медика сюда, медика в чат. Чувствительности к свету. А, это вот тут есть пометка. Да? Извините, чувствительности к свету и нейролепсии. Предполагается, что это было вызвано злоупотреблением второго препарата. Феноксила. К и без того, обширному. К. Подожди, как правильно это прочитать? К без того обширному списку побочных эффектов первого, первого прототипа также можно добавить следующие повреждения кры головного мозга, галлюцинациям амнезии и деформации воспоминаний. Тем временем первые расследования подтверждают умышленную природу пожара. В трубу была залита легковоспламеняющая жидкость, тем же способом были заражены поля роста Гала. Сообщается, что помимо монастыря сгорели также плантации и целое крыло особняка Ашмана. Оба-на! Ничего не забыли? Уложенные парики в ваш... А, ну это мы читали. Так, окей. Это надо знать Тут что-то есть, тут что-то есть, тут что-то есть. Это мы берем. Металлический кабель. Ага. Нормально. <с> Просто на мужика прищивал. <с> так, окей, значит. Э, моль. Моль является паразитом. Моль, моль является разносчиком, всякой заразы. Он здесь, он здесь, он здесь, он здесь, он здесь. Опачки. Или нет? Он же прям где-то здесь дверь открыл. Он же, слышал, он же не дурной. Ну, не настолько дурной. <с> Он может слепой, но не, но не глухой. О! Нифига, я заскрипел, зас, зас, зас, засел, затек. Но идет, идет. Так, окей. У меня теперь есть металлический кабель, мы знаем, что делать. Мы сейчас. Спускаемся вниз. Тут, в принципе, недалеко. Потом надо прощемать как-то наверх. Там сохраниться. Ну, мы уже, кстати, достаточно много сделали. Да, я тебе как бы, я сам в шоке. Мы ну, прилично сделали. Мы с ним даже особо и не пересеклись только один раз. Надо было просто смелее быть чуть-чуть. Ну, если равно. Он где-то рядом. Если мы сейчас с ним пересечемся, это будет очень грустно. Но мы бежим через кухню, если что. Окей. И вот как тут можно увидеть что то Идиот там кто-то, не идиот. <playing> Если он сейчас тут внезапно вырубит, то за угла это будет прикол. Мне сейчас по сути-то... Где он, дверями щелкает? Надеюсь, не внизу? Окей, все. Фух. Да я так топаю, блин, нифига ты топаешь? Ага, все, я слышу где-то там наверху, ладно. Все отлично. Фух. Сейчас бы по-хорошему нам с тобой подняться наверх. И прежде чем включить лифт, я бы сохранился и на этом закончил вот я догадки но мы очень много сделали мы прям кинопленка кстати еще куда-то что-то включить кино где я включу а где я включу кино ты прикалываешься где кино включается ну это понятно это мы привязали это мы молодцы теперь его надо включить он начнет подниматься наверх и получается вот эту решетку а Вот как понять? Вот такое ощущение, как будто он сюда сейчас дверь открыл. Вот прям реально. Как будто он взял, вот только что дверь сюда открыл. По сути, он, пол, он имеет полное право дать нам это, людей. Мы на его собственности. Это самозащита. Как бы так, блин. Сейчас на него не, не, не, не, не это. Не вылететь, а то я даже не знаю, куда бежать, если что. Через кухню от него, маневрировать. Так, просто надо запомнить, что R1-то бегать, потому что пытаюсь L1 нажать. Когда бегу. Так, окей. Ой, как четко. Но я его не слышу. Все, сейчас сохранимся. Хе-хе-хе-хе! Прорвались, молодцы. А какие мы с тобой молодцы сегодня. Очень много сделали. Читает целую кучу загадок. Но мы, блин, по сути, туда-сюда с первого на второй этаж бегали. С первого, да? Или это третий, считается? Не, второй, по идее. Но мы нашли, где сохраняться можно. Это уже хорошо. Это уже отлично. Это уже прекрасно. Вот наше зеркальце. В нем мы сохраняемся и на этом заканчиваем. Потому что сейчас мы нажмем... И по-любому сюда, блин, это, блин, потому решетка вообще сюда нафиг вытянет, она опять зашумит, а я в тупике придется бежать а, в комнату, придется в комнату его жены бежать, прятаться там. Я спрятался, меня здесь нет. Он как будто, реально, я его слышу, как будто он, он дверь открывает, как будто у меня просто где-то вот здесь вот реально. Да, все правильно, вот здесь как-то он с этой стороны вот прям открывает дверь, такой кукусики, ку кукусики, кукусики, я тут. А он открывает их вообще где-то там. Потому что звуком прям очень странно это весело. Может мне другие наушники взять? Так нет, блин, наушники здесь ни при чем я только что играл в другие игры, и нормально все работало. Ладно. Давай, я не знаю, насколько эта игра выйдет. Я, короче, смотрел полные прохождения есть на этом, на ютубе, они где-то, короче, по-разному. У кого-то 6 часов, у кого-то 4, у кого-то 5. Ну, короче, берем среднеарифметическое 5 часов, короче. Где-то так, наверное, на эту игру уходит времени. Вот я услышал вот в этом сейчас. Ну он же здесь не может быть, тут ничего нету. Ладно. Значит, в среднем у нас где-то будет, может, около 7 серий, да? Окей. Ну все. Тогда мы сегодня много очень сделали. У нас с тобой так-то как-то все классно и логически получилось. Мы с тобой молодцы, мы с тобой отличная команда. Давай как? Вот Молодец. Подписывайся на канал, ставь лайк. Не забывай оставлять свой горячий комментарий. Подписывайся на социальные сети. Все ссылочки в описании. И мы с тобой увидимся в следующих видео. Пока-пока.